Сейчас буду записывать пару тестиков Но как бы Я говорю таким странным голосом Просто потому что так лично Прямо сейчас захотелось Ладно, в общем перестану таким голосом говорить Короче, я буду проходить Вот это Ну еще что-нибудь такое Другое я буду проходить Говорю сразу, есть такое же Видео будет на канале Файера Перейдите по ссылочке Внизу Посмотрите Погнали. Так. Браз... Э... ч ну, допустим... А если я в принципе на людях мало ем, не обязательно банан или мороженое, и как бы мне не предлагают... Ну, допустим, <смех> ну так хотя бы, <смех> я не знаю. Будем считать, что это просто еда. Ну и чё? И чё? Э, в смысле, не-не-не, вот это, ну. И чё? Ну, допустим, ну, и чё? Ой. Ну, и чё это? Блин, чё ты лагаешь? У меня хороший интернет. Понятно, понятно, понятно. Понятно, понятно. КТ. Спасибо. <со Suit> Ладно. Э -э Да-да-да-да-да-да-да. Я не знаю. Мне как-то в принципе без разницы, потому что, ну, как бы я даже морковку ни разу не покупала, она мне на огороде растет. Опять долбан интернет, ч тебе не нравится? А, какое число? Чье? а Ну, допустим ю Лучше хотя бы так. Блин, хоть бы это моя мама не увидела. Блин, я сейчас со смеху и с испанского стыда сдохну. Ты ж пипец. Пробух. нет, <свистак> нет, а, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Да уж. Бывает. Вот правильный ответ. Не надо, Да, Лену ведомая здесь на тобой. Ладно, какие там еще из теста? Ну ка чего? Чего? Чего? Чего? О, ну кинь! Вы просто ради блин. Спрашивайте, что тут произошло. Ладно, кто я по национальности? Так. Ну, mm. no. no, к некоторым традициям я прям, ну да, mm. <св> в общем, ладно. У меня раздражает когда их сказать о господи иностранцы скажу да определенно так какой климат для тебя самый предпочтительный и комфортный понятно ну да понятно как ты встречаешь э -э, как бы еще никак не, не было чтобы об этом ну к в чем сказать я могу Допустим, так потому что, ну как бы, ну я ничего не знаю. Потому что ладно. Эй. <проспит> Блин, если то, знаете, такой подвох. Если я нажму ум, это значит, что у меня немного другое, то как бы <проспит> <проспит> ладно, амбициозность, потому что я хочу себе остров купить, а два рубля в кармане и рогу серьезно пельмени но ну кто-то кто-то кто сомневается какой-то любимый напиток квас блин мне все это нравится ну я не говоря про алкоголь конечно но классик Да пофиг, сок. Сок тоже любит Лю. Так уж. Ага. Ага. Ну, вот примерно так, но как бы я учту то, что они говорили. Э, т, т, т. Ну, вот, скорее всего... Можно так сказать? Ладно. Дай мне... Мне 17 семнадцати, чтобы напиться. Блин, ну почти... Ну да. А как это может, как это поможет в том уж какой национальности? Ну, скорее всего, так просто. Ну, как-то не очень люблю гостей. Ну, не отказался бы, если бы пара друзей пришло. Да блин. Вот только детей у меня нет! Я сам ребенок. Ну, не совсем ребенок, ладно, не важно. А есть вариант все, ну, кроме блузки. Ну, как бы футболка, она, мне кажется, у каждого должна быть. Не знаю. Ладно, рандомно. Ой. Вообще не люблю черный юмор. Ну ладно, сама. Угу, угу. Ну да, вот логично. Правда, для меня самые главные мечты. Лично мне нравится ромашка. И что мне делать? Ну, вообще, ладно, лилия красивая тоже. А что определяет общество? Общество определяет вкусная еда. Но подумаем, что тут еще есть. Ну, блин, тут все логично, правильно. Ладно, допустим... Допустим, религия и духовность. Хотя это неправильно, потому что... все равно, без религии нельзя же. Надо же во что-то верить хотя бы. Ладно. Кто мне нравится? Рамштайн? Не. Битл? Не. Да блин, никто из них мне не нравится. Ну что вы издеваетесь, что ли, надо мной? Ладно, Ватермштайн что ли тогда. Ага, ага. Ну, блин. Скорее всего, вот это логичнее. Чего мне нравится? Боевое искусство, конечно. У-у-у, я на 20% процентов русский. И немного англичанин, и немного итальянец. И зачем мне эта реклама Омская? Еще никогда мне в Умск ехать. Ну, в общем, вы поняли, я это немного русский. Ну, короче, я русский, логично все со мной. Ладно, на этом все. Напоминаю. Что такое же видос, вы можете найти на канале Уфайера. Ссылка на видос и на его канал будет в описании. И, возможно, закрепленном закрепленном комментарии, и, возможно, в правом верхнем углу появится, но вряд ли, потому что мне лень что-то делать.